Всем привет, с вами Александр. Сегодня еду с туристами на Курскую косу. Сейчас их забираю с улицы Чернышевского и едем на косу. По дороге буду снимать, где мы будем останавливаться. Так, сделаю короткий обзор, что можно посмотреть на косе. Приехал за туристами на улицу Чернышевского. Такая вот тихая улочка. Немецкая брусчатка лежит. Надписи на люках. Люки еще немецкие. Унион Гесерай Первая остановка это поселок Лесной Туристы пошли посмотреть на море Здесь находится кафешка Прямо на променаде В кафе большие окна, где можно смотреть на море Наслаждаться закатом Мне нравится это место Смотрите, достаточно много людей Море такое красивое сегодня это вот мои туристы. Поэтому вот там кафешка. Такой красивый здесь песочек, беленький, чистенький. Сейчас поедем дальше и остановимся, чтобы посмотреть высоту Мюллера. Приехали на высоту Мюллера. Здесь экологическая тропа. наибольшая высота 44 метра. Здесь маршрут начинается, а возвращаются люди вот оттуда. Приехали поселок рыбачий. Можно купить рыбец, судак, лосось. Туристы довольны сидят, пьют пиво. Тоже хорошее пиво здесь из британики ресторана. Он котяра. Он толстый, ему уже не влезет просто рыба. Вы его угостили рыбкой? Ему вероятно не стоит. Он просто смотрит и ждет. Хоть. Сейчас нахожусь на высоте Эфа, Здесь такое место выстроенное. Кафешки, магазины. Туристы пошли по маршруту. Здесь продается всякие недавные украшения. Многие люди приезжают на автобусах. Вот посмотрите, сколько приедет людей. Это целая толпень. Если вы приедете на большом автобусе, вы вот такой толпой пойдете смотреть на эту красоту. Посмотрите. Вот. Так что можете, если сэкономить, конечно, вы можете поехать на большом автобусе. Но это будет выглядеть вот так. Здесь на маршруте можно встретить походного шелкопряда. Это такая гусеница махнатая, которая передвигается одна к одной и образует очень большую нить походного шелкопряда. Трогать руками ее нельзя, потому что она вызывает аллергические реакции. А вообще посмотрите, достаточно интересно такая махнатая гусеница. Попробую сейчас ее найти и вам показать вот представьте 200 лет назад на месте этого леса была просто пустыня но благодаря работе которую провели по укреплению дюн вырос такой вот красивый лес догнал экскурсию смотрите какая птица ничего себе сфоткаться с филином 250 рублей улетела подъем на дюну идет по таким деревянным настилам хочу найти и показать вам походного шелкопряда вот такая тут красота с этой стороны море, с этой стороны залив. Здесь три обзорных площадки. Мешают, да? Котяра, смотрите, караулит туристов. Я его, кажется, видел один раз. Котяра, так ласковый. К сожалению, походного шелкопряда я не нашел. Приехали на танцующий лес посмотреть. Здесь продают янтарь. Мы туристы. Расскажите, как вам высота Эфа? Нам очень понравилось. Больше, чем Миллера понравилось. Там виды классные, такие панорамные. И море. Да. Именно видная линия. Море меняет цвет местами. Необычно, да? Да, очень необычно. Не зря поехали? Не, вообще не зря. Тут засохшее дерево, вот с ним фоткались люди, видимо, трогали, садились, и оно погибло. Так что вот к чему приводит. Поэтому все это огородили для того, чтобы деревья не погибали. Поэтому стоят заборчики. Вот такие вот деревья тут, странные есть множество версий как такое получилось но такой как бы основной главной версии нет кто говорит что это гусеницы есть версия что из-за песка много разных версий но интересно конечно как же такое получилось Приехали на начало маршрута озеро Лебедь, но мы туда не пойдем, а мы пойдем купаться на море. Съездили до границы, километра два примерно до границы, и сейчас пойдем купаться. Народ настроен купаться. Вот я люблю таких людей, которые вот. Мы будем купаться, значит будем, неважно, какая вода там. Мы из Сибири, я не в такой воде купался. Им все равно, вот да, вот это вот круто. Предупреждаю, что заходить нельзя глубоко, когда волны. Потому что может нанести течением. Вот так, как он делает заплывать на глубину, не нужно. Потому что если будет течение, он выплыть не сможет. Ну, если не будет знать как. Сегодня 19 сентября. Погода вполне позволяет купаться. Сейчас ребята опять пойдут в море. Но предупреждаю, что такие волны Лучше не купаться, потому что унесет, утянет уже даже недалеко от берега, может утянуть и не выберетесь. Помните, что как бы вы ни умели плавать, скорость течения быстрее, чем вы умеете плавать. Так делать не нужно, потому что начнет тянуть, они не смогут оттуда выбраться. Вкусное море. Да какое, оно почти не соленое. Но я соскучился по вот этой соленой воде на самом деле. Уж давно не был прям на нормальном море. У нас это все купаются в... в речке. Хоть и называют ее морем. Обь. Вот. Фу. Ну хоть да, по сравнению с речкой это действительно соленое. У нас называется это пуское море, но оно нифига не море. Человек морж Ну, вода, потому что нормальная, вода, в принципе, не холодная. Ехали на территорию отеля Альтрима, здесь лебеди, место просто шикарное. Котярыч. Кс -кс -кс -кс. Ай, котяра Всем рекомендую этот отель, он очень классный. Хотя бы посетите ресторан здесь или кафешку. Территория очень красивая. Там дальше, если пройти, вот туда, там очень здорово.